Здарова, парни! С вами Life Republic. меня зовут Николай. Завтра мы поедем снимать видео в пар Горького, потом на пляж. Посмотрим, что девчонки думают о курортном соблазнении. Обязательно досмотрите видео до конца. Тони расскажет, что конкретно, какая структура и тема вас ждут на нашей крымской тусовке «Жаркое лето в Крыму» отпусков, многие к морям, к океанам, ну некоторые просто к нам, у нас тут в Москве к водичке поближе. А, как вы думаете, происходит такая штука с ними, как курортные романы? Как вы думаете, по какой это да. причине это происходит? Конечно, да. Как это интересно! Это же наша тема, да. Курортные романы. Ну вот вы планируете куда-нибудь поехать? Не бывало и не знакомо. Сейчас. Потом весь поверх потому что лето жара, ага. И напряженный воздух. Так, а, случались ли у вас? Вот для Нет, вот да. А что привлекает вот, людей в курортных романах? Ну мне кажется, когда ты на, ты на курорте, да, когда ты на отдыхе, ты когда-то расслабляешь. Ага. Если ты расслаблен, что ты ищешь? Веселье. Веселье, где бывает, где бывают мужчины. Это, вот, это точно. Это точно. Поэтому это будет сферам особо тогда. Ну, у вас положительное отношение к этому, да? Да, конечно. Несмотря в каком-то положении, то есть 5 одинок или в любом положении. Вот, для кого-то в любом, да? Вот, была в отпуске. В этом году? А куда ездила? Если не секрет. Абхазию? Круто повеселились? Окей. У многих людей случаются курортные романы на отдыхе. Как ты думаешь, почему? Наверное, скучно. Хочется как-то веселее провести время. Случались ли у тебя? Что-нибудь сумасшедшее такое? Сумасшедшее. Было круто, весело? Был ли у вас курортный роман? Нет. Нет. Хотелось бы? Все нет, нет. Все же был, да? Не знаю. Что-то безбашенное было? Что, как это произошло? Вот? Ну, как? Роман ждет, просто как то Просто познакомилась гуляла. И... Нет, потом мы общались, но он женился. А -а -а. Понятно. Во время работы, наверное, чертовы. Что привлекает в этом? Ну, наверное, пляж, море. <laughs> uh <-huh>. Эмоции. Понятно. Да. Да, И компания, на... ну, семейную... А, даже так? Разнообразить семейную жизнь? Ох, И... oh, какая то а -а -а Что привлекает людей в курортных романах? Ну, как ты представляешь, двое не знают друг нет, друга. В общем, да. они а да, и разошлись. Раз, здесь никаких описательств. Угу. Отличный ответ. А, ну, как вы к этому относитесь? Я не верю, что не было. Нет, нет. Не было. Ну, а какое отношение к этому? Хотелось бы, чтобы было? Нет. Даже нет? Ну, потому что есть, наверное, мужчина, да? Все стабильно, постоянно. Да. Ну, потому что, мне кажется, это не... Мамот, Мамот. Да. нам мимолетность не нужна. Понятно. А как вы относитесь к этому? Знаете, раньше относилась критично, но получилось так, что год назад, собственно, курортные романы не привел меня к тому, что за нас будут отношения. О, здорово, поздравляю, круто. <смех> скрипки, нет, хочется просто. Случались у вас курортные романы? Да. Нет. Нет. Хотелось бы? А? интрижки? конечно. Окей. Okay. Что бы ты посоветовала людям? Не знаю, может быть, какие-то предосторожности? Либо наоборот, что-то там, потерять голову, отдыхать, веселиться? Потерять голову, отдыхать, веселиться, ни в чем себя не ограничивать. Это ведь опыт. предосторожности есть, что бы посоветовали людям? Или вот сами с опыта? Ну, видимо, что опыт есть? Нет, ну, во-первых, обязательно надо сохраняться. Это во-первых. Второй. Ага. Во-вторых, не следует ходить во всякие такие места, где тебя могут просто убить. Ты же не знаешь человека. Вот. И как бы лучше сперва ну, хорошенечко познакомиться. И если уже заниматься этим, то исключительно выхраняемых там в гостинице, то вот этих во всех делах. Ага. Никак не тащиться там, непонятно туда и вообще. У тебя был какой-то страшный опыт, да? Ты первый человек, кто об этом вот с этой стороны так говорят. Здорово, парни! Что, как это лето будете проводить, сидеть у себя в пыльных городах или все-таки рванять на море? Хочу немножко рассказать о том, как будет проходить наш тренинг тусовка в Севастополе. Во-первых, 13 августа мы собираемся уже, что собираемся. То есть 13 августа первый день, а у нас будет три дня теории: это 13, 14 и 20 августа. То есть суббота, воскресенье, и следующая суббота. На теориях мы будем разбирать различные способы знакомств На улицах, на пляжах, бары, клубы, кафешки и так далее Свидания, соблазнения, быстрые соблазнения, фасты, соблазнения на, на первом свидании Короче, все, чтобы максимально ускорить процесс от знакомства до секса Как вы видите по ответам девочек, нет ничего плохого для них Никто из них не считает, что плохо, это, что курортные романы это плохо но если ты будешь затягивать э, знакомство и соблазнение на 10-20 дней, это нафиг не надо. Один, два, максимум три дня. Помимо теоретической части, у нас будет практическая часть каждый день, это, начиная с субботы. Мы пойдем с вами по пляжам, по клубам, будем отрабатывать теорию, теории будет много, поэтому и практики, соответственно, также будет много. Помимо этого у нас куча развлекательных мероприятий, как и... Такого спортивного формата, типа волейбол на пляже Так и различные тусовки, движухи Но я думаю, на страничке с описанием тренинга Ты прочитал, какие мероприятия тебя ждут а, Если не прочитал Если ты не на этой страничке, а смотришь на YouTube видео То вот тут вот ссылочка появится Кликай по ней, почитай подробнее, что тебя ожидает Маленький нюанс Группа у нас будет небольшая Потому что мы будем следить за каждым Так как это наш первый выезд в Крым Задача сделать Самую охуенную движуху, которую только можно замутить что-то из этого мы будем снимать, что-то из этого не будем снимать. Естественно, нет никаких проблем, если ты не хочешь, чтобы тебя снимали, это просто говоришь, не хочу палиться. Но это не страшно. Готовься к тому, что 9 дней будет максимум знакомств, максимум свиданий, максимум секса и до отрыва. Основная задача не только поехать чисто с соблазнением, но и вот отдохнуть так, чтобы запомнить... Блин, чтобы запомнить. Чтобы... Лето 2016 стало одной из самых ярких лет в твоей жизни. В общем, добро пожаловать на нашу тусовку, жаркую тусовку в Крыму. Оставляй заявку по форме, которая внизу этой страницы. Лично я тебе позвоню, расскажу, что там как будет, отвечу на твои вопросы. Ну и о всех остальных ночах расскажу, что как добраться, где Тусим, где живем и так далее. С вами был Тоник, Life Republic. Пока. Желаю вам э, хорошего, незабываемого отдыха. Э, ни в чем себя не ограничивайте. Делайте все, что вы хотите. Озорваться, от сходить куда-то отрываться просто. Блядь, до утра танцевать. Да. Да, Знакомиться со всеми. <сосвязь> не то чтобы со всеми. Кто понравился, вообще не теряться. Ходить Круто повеселитесь в КРУ, оторвитесь по полной, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Хорошо отдохнуть в Крыму. Wow.